Особые условия содержания, учитывая недавнее исследование доктора Роберта Монтаука, в настоящий момент нет необходимости предпринимать какие-либо действия для содержания СКП-001. Объект является полностью самосодержащимся, и любое вмешательство фонда может нанести содержанию СКП-001 непоправимый ущерб. Персонал фонда не должен взаимодействовать с какими-либо материалами, относящимися к СКП-001, исключая аномалии, что уже находятся на содержании фонда. Описание. СКП-001 является сущностью, обычно обозначаемой как «алый король». СКП-001 в данный момент находится в нескольких альтернативных измерениях одновременно и не может проникнуть в основное измерение. Тем не менее, предполагается, что он неоднократно предпринимал попытки проникновения в основное измерение в течение последних трех сотен лет. Физические, ментальные и концептуальные свойства СКП-001 неизвестны фонду, однако он продолжает оказывать сильное влияние на ряд лиц и событий в основном измерении. Считается, что существование СКП-001 представляет собой действующий. Но на данный момент временно неактивный сценарий перекрестное опыление класса «Ташкент-1». Если СКП-001 проникнет в основную временную линию, то текущей реальности будут нанесены непоправимые повреждения. Содержание СКП-001. Однако, не требуется. Любая попытка изменения классификации СКП-001 приведет к немедленному увольнению Советом о 5